Здравствуйте, на поездке дня Лайн Супернатурал, Талия 115, Ростовка 186. Своеобразные лыжи раньше хотел давно потестить, не получалось, не попадалось, вопросов по ним много, в связи с тем, что много их по хорошей цене попадаются, Ну, в общем, поехал, проехал, в разные с... истории их загнал, и могу сказать, что ну, не, не просто так на них такая цена. Ну, как бы да, вот даже, в принципе... Так вот, нейтрально, не оценивая, скажу так. То есть, флаг же стали 115 с формой твинтип, с симметричными практическими рокерами. Ну, в моих ожиданиях, должна быть очень хорошей маневренной ровной лыжей, не требующей какой-то отработки неровности, плывущая прекрасно. Да, и когда я их брал, я думал, что вот я сейчас отдохну, расслаблюсь. Потому что работать не надо, париться не надо, лыжи маневренные, управляемые. Поехал, выясняется просто жесть. Лыжа продольно жесткая, лупасится во все кочки, их не отрабатывает никак, все долбит в ноги При постановке на продольную, на поперечная, то есть она, если чуть-чуть жесткая, торсионки ей не хватает, она реально просто прокручивается Вот На неровных склонах, на неоднородном склоне ее начинает просто реально разносит, страшно разносит Поэтому надо ее контролировать, ехать просто вот в свободном на, на распускании, на расслабленности, на отпущенных лыжах на них нельзя, не получается никак, постоянно нужно контролировать, постоянно держать уже в натяг, в лютом поперечном скольжении, то есть, при катании нужно где-то содержать, наверное, так, ну, не выходить 70 на 30, то есть 70 поперечного, 30 продольного. Иначе просто разносят на малейших кочках, на малейших неровностях. То есть, либо для них нужен какой-то идеальный вообще паубер, идеальный снег ровный, либо вообще труба. Дело табак. Раскидает, не соберете запчасти. Ну, вот. При этом, при всем, талия 115, у меня были лыжи 115, у меня сейчас лыжи 108. На 5 сантиметров всего длиннее, чем эти, и... Они плывут лучше, то есть заехав в них на мягкий снег, они реально тонут, на них не всплыть. Но сплыть, мягко говоря, недостаточно, очень-очень достаточно, проблемно. Но опять-таки почему? Да, потому что поставить продольно и пойти на скорость тремно на них их разносит. Поперечно, ну, как бы они не знаю, они ложают, они играют и гуляют. В общем, лыжи, вызвавшие, полный негатив. Но хотя, в принципе, вот как бы нет, это не то, что вот от отстой от Я знав, знавал у модели хуже, в принципе, я ездил на Близардах. После этого, в принципе, на не все малина Вот, э, но это как бы не, вот, вот Совсем не то вообще, о чем надо думать То есть это, ну там, где-то Вот вообще там Вот там вот. Ну, э, пойду Поищу получше, чтобы как-то Реабилитироваться, потому что Мне надо явно восстановить Свои морально-нравственные силы Вот Ставьте лайки, следите за нами Пока